Опа! Отходи, отходи, отходи! При... Ну это вообще рип, просто. Кулак, здорово! Я могу сделать все бургер Бургер Как быстро мы загрузились, слушай Неожиданный поворот О, начинается! Начинается! Окно почему вытянили? То есть, смотри. Например, я тебе даю одну стрелу, там тебе пофиг. Вторую даю тебе пофиг. Третью, видишь, тебя уже жмыхнуло. Mm -hmm. То есть. Mm -hmm. Стараешься, ну, не подпускать чуваков к себе и лупить издалека и все Тоже нормально работает. Я так в большинстве времени не играю, потому что комбо одну так лагает, что я никогда не делаю практически. Редко. No, тема, тема. Еще и подпрыгиваний. Без подпрыгиваний Сейчас, у меня тут какой-то жук на столе Надо его убить, погоди Все готово Так, Подкидываешь оппонента Когда он падает Делаешь вот такую вот фигню Откидываешь дальше его Это на, короче, на этом Ну, на захвате точки Нормально прокает Ну, чуть-чуть раньше Надо делать А, такая история. <соединяющие> как быстро мы загрузились, слушай. Неожиданный поворот. О, Сейчас начинается. Я <соединяющие> начинается. Я, я тоже походу тут. Меня маг в камбу взял. Рип. <соединяющие> да. <соединяющие> Нормально пойдет. Видишь, у них никнейм одинаковые в конце. Ну <соединяющие> <Но> это рип, <соединяющие> максимально. Поклонники, это девчонки, поклонники BTS встречаю. Вот, просто чувствую. Есть группа корейская такая, BTS. Так это... А это... Да я уже в своем сознании настолько преисполнил. Так это... А это имена солистов Понятно. Прикольно. Нормально, слышим. Мне нравится. Сейчас я придумаю. Тут надо будет внезапно отойти, возможно, даже посреди ранкинга. Надолго? А -а -а -а. Души я не знаю душа. На <свят> вообще насчет ну, ранкинга, да, ты же понимаешь, что ты бегаешь с человеком, у которого вообще брони нет. <свят> так что. <свят> ты понимаешь, что ты бегаешь с человеком, который ничего не умеет? <свят> ты Ладно, у тебя хоть броня есть? <свят> у новичка, который только зашел в игру, типа одну минуту, у него больше дефенса, чем у меня. Причем прилично так больше прикол классно он все на конечно просто крутой такое опа отходи отходи отходи но это вообще рип кулак здорово всех перетащу короче Иииии перетащил Алиса mm. теперь мы с тобой вдвоём как тебе такое? Кайф Интиминг. остаюсь в кругу ясно а зачем мы в пати зашли? выйти Сейчас я создам кастомку. <свят> у него там... Ну да, все как я и говорил. 1-0-1. <свят> О, новая сабкарма. Ну а что там стоит? Возмездие. что еще? Ну у меня на английском я не знаю. Ну у меня нет... <свят> Вообще нет <свят> доводских так что? Рип. Мне скиллы под наушники под ПВЕ, постреляю с осадного режима значит. Не такой сиси. Я вообще-то осадный режим там сносит, но попасть очень тяжело. Побиться? Давай побьемся. У меня скилл откатился мгновенно. Че за фигня, у меня же не стояла кристалла этого. интересно. А в окно почему выйти нельзя? Нельзя. Там закрыто. Я тут в окно вообще-то пыталась выйти, но там закрыто. О, сила, сила. Рип. Ну все. Все, маны нет себе. Стаял там все за стенкой, нормально тебе. Ух, как же лагает, ём моя, сёмас. Что с Даже не попал, но неважно. Ну вот там иконка где такая рука типа такая хватает. Вот это короче иероглиф вот этот вот, который. Ну, это типа комба на брейкере. Ну я да. Ну, ну, это это классический курт спел. Ну там надо. Я обычно спамлю пробел, дебил просто, чтобы она прыгнула нормально делать. Ну, я попыталась, Ну да. Полагает да. тут. В тренировочной комнате попроще туда мне не лагает. Так. Ну, так там инвиз не нужен, чтобы тебя не замечали. Карта огромная. Я на меч точно так же сваливаю. Мику, что ли? Ну, как бы да, но у Маленькое, да. Что-то пошло не так в этой жизни, да? Просто я туфли выбила, как бы. Я готовлюсь к платью, но волосы еще не готовы. Ну, попробуй. А, у тебя... У тебя два раза Дима Лиша сейчас кинулся У тебя прокачано, да. значит да. Я, короче, это он я сейчас пойду Схожу, куплю и грюлю И тогда пойдем Ладно, ладно Люблю играть на мечнике, просто не могу Мечтаю о комбо В мечник лучник, но это сосать, так что. Фиг. Не, можно, можно Можно кайтить просто, вот как Чайка делает Ее, кстати, классная старта Никто так не делает, но это здорово Короче, суть в чем ну, это работает только в ПУП, а ПУП это один режим из трех, поэтому рип. Практически всегда. Ну, если тебя в слэере поймали, ну как бы таби, да, все. Поэтому, да, вот как-то так. Но это слишком быстро, типа, поэтому я недостаточно далеко улетел. Чуть подожди перед тем, как прыгать. А Но это слишком долго. Да. Такая фигня. Да. Ну, вот где-то посередине между этими вариантами. А еще есть такая фигня, что автотаргет сбивается, и ты не прыгаешь. Ну, это просто лаги. Такая фигня эти лаги вообще. Потому что у меня, пока я на них сыграла, была стратегия такая. Бьешь и бежишь. Бьешь и бежишь, вообще, стратегия проста. Simpsons Hit and Run такая игра была. Да. Ну, ей в PvP вообще никогда не попадешь, просто, ну, нереально. Ой, Алиса, я же могу сделать себе бургер. Ч ⁇ кого? Я могу сделать себе бургер. Бургер. Вчера... Блин, у меня была какая-то шуточка про бургер, но я ее забыла. Не вспомню, пошучу. чего? ладно. Моя цель сейчас собрать 100 подписчиков на канале. Лайк, подписка, колокольчик, чтобы преисполниться.